Вот такие незамысловатые постеры мы можем с вами наблюдать в каждом новом сезоне. Из этого пула я вам покажу 4 волыны, которые бодро накидывают после наступивших улучшений. Сразу говорю, данная подборка без М13, ибо и до этого она рвала и металла очень славно в рейтинге. Особого смысла сейчас ее показывать нет. Напротив, я решил закинуть оружие, про которое многие уже забыли, а некоторые, может быть, и не знали: Здорово, мужские мужчины HS-2126. Поистине, главное открытие этого сезона, ибо пулемет всегда находился в классе Блеватрон. <связано> от того, что его эффективность оставляла желать лучшего. Главное улучшение в этом сезоне это его уменьшенная отдача в режиме прицеливания. Благодаря этому при правильной сборке можно противников с одного бурста сбривать до 8 метров. Но главная фишка этого дробена все-таки стрельба от бедра. Перк Кураж и рейтинг заскрипит. Но важно помнить, дорогие друзья, про тактическое снаряжение. Сейчас очень модно брать стимулятор. Его, к слову, разработчики уже успели фиксануть, негодяи Эдаки. Я как бы тоже не стесняюсь и играю с ним, используя перк ПП. Пополнение. Перк пополнение перезаряжает за 20 секунд все ваши бросалочки, если вдруг кто не знал. Если будет сложновато играть с дробеном, то лучше всего взять обычный дым, чтобы сокращать дистанцию и закрывать обзор противником на больших расстояниях. Дробенус можно собрать по-разному. Я решил пойти по вот этому пути, взяв два обвеса на бус дистанции, причем обратите внимание, что тут у меня стоит легкий ствол UKM, а не тяжелый. Обязательно лазер на бедро, мип-5, ловкость рук и вот тут смотрите. Либо Прорезиненное покрытие рукоятки, если вы стреляете и от бедра, и от прицела. Ну а если вы чисто накидываете от бедрышка, то увеличенный магазин будет более чем правильным решением. Данный дробак несложный в освоении. Играть с помповыми гораздо хардкорнее, но и в этом, и в другом случае, всегда планируйте ваше перемещение по локации. Следующая пушка. Я всегда рад, когда узнаю о том, что Кардит так или иначе немножечко бафнули. Когда-то давно моя любимая ППшка, между прочим, она раньше игралась как p 90 такая же, сильненькая была. Смотрите, какой забавный прикол я нашел. Оружие пока что на момент записи этого фильма не метовое. по пятибальной шкале я бы поставил оценку 3.7. Играть с ним можно, но есть и получше пистолет-пулеметы из такого же жанра. Например, кордит, если его правильно собрать, вполне себе неплохой ган, но тоже не метовый. Забавно, что это я говорил два года тому назад, в этом даже есть какой-то шарм колдухи что ли, черт его знает какую пушку разработчики бафнут следующий, чтобы продать ее подороже. Как обычно повторяется старый, добрый классический мув от разработчиков, рано или поздно все пушки, у которых есть мифический скин, возвращаются в мету. Думаю, не надо объяснять почему. Хотя, слушайте, тут вроде как ребята есть, которые еще не подписаны на канал и которые тут впервые. Давайте для них я все-таки кое-что разъясню. Ну а вы в свою очередь, дяденьки, покажите настоящую уличную магию и превратите красную кнопку подписаться в серую. Так вот, для разработчиков мифические скины будут всегда актуальны благодаря системе доната в донате. Покупая мифический скин, ты же еще не приобретаешь весь его функционал. Классно, не правда ли? Будь любезен задонатить примерно такую же сумму, а может быть даже и больше, на карточке прокачки и стыканье. Нажелаешь или не желаешь. Легендарные скины уже как обычно, зеленушка и синька расцениваются особо они ничего не значат, поэтому на будущее, дорогие друзья, это учтите. Увидите, кстати, что на пушку готовится мифический скин, все, она будет всегда более-менее актуальна, ибо разработчики не просто так свой хлеб получают, и такой незамысловатый стонкс у них идет первым номером. Как-нибудь об этом еще поговорим, а собрал кордит я вот таким образом: по классике два модуля на дистанцию, приклад на подвижность и два модуля, выправляющих кучной стрельбы при прицеливании. Можно и тяжелее собрать кордит, взяв какой-нибудь увеличенный магазин за место задней рукоятки, но в целом и так очень даже душевно получилось, по моему скромному мнению. Альтернатива P90 неплохая, но все-таки пока что пят уж посильнее ощущаются. Кстати, ловите сборку очень. Димана, который челит в нашем чате бустеров. Конечно, контроль тут приятный. Я бы даже рекомендовал эту сборку для ребят, которые только учатся играть в колденус с одной лишь поправкой. Лучше убрать рукоятку и взять ствол меткий стрелок. От него КПТ будет больше, да и убойность возрастет. На дистанции, естественно. Переходим к следующему стволу. И на этот раз будет второстепенное оружие — револьвер. История очень простая. В прошлом выпуске вторичным оружием у меня был дигл. И откровенно говоря, были моменты, когда просто не залетал урон по противнику. Вообще ничего не регало. Возможно, это баг легендарного скина, но все же меня это немного расстроило. Поэтому, увидев на уже знакомом постере травмат, я сразу же полетел его пробовать. Супер-дупер девайс, господа. Я его собрал так, что до двадцати трех метров можно ваншотить мальчишек в жбан, не боясь угрызений совести. По сути, это уже самостоятельный ствол, который отлично подойдет в любой комплект и в любой режим. Не буду томить, сборка у меня вот такая. Обязательно берите патрона на урон. Именно благодаря им у нас и будет этот ваншот. Легкий курок, не забываем, чтобы ускорить темп стрельбы. Ловкость рук здесь вообще не обсуждается. А вот насчет коллиматора послушайте внимательно. Хоть у меня и легендарный скин, но вот такая вот мушка только сбивает аимщик. и как мне кажется в этом плане скинец провальный. Ибо вроде как это и напоминает коллиматор, но по сути здесь точка смещена, ну короче просто какая-то дичь бич, из-за которой все летит хрен пойми куда. Если кому-то по кайфу играть с таким или с дефолтным целиком, как бы это очень хорошо, дело ваше, но наверное вот такой вот обзор будет поинтереснее выглядеть нежели вот эти прошлые. К тому же если вы хотите чуть-чуть аимить по хитбоксом башки, то кастомный прицел здесь просто необходим имхо. Еще я знаю, что каждому из нас просто необходим супер годный и проверенный магазин валюты знакомьтесь, лавка Фистера. Если коротко, то Федя это мой главный админ в группе ВКонтакте, который помогает донатить в колду с очень большой скидкой, а еще заряжает боевые пропуска даже на аккаунты, у которых закрыт магазин. Фидос с таким макаром мне уже очень давно помогает, также у него в лавке можно и в другие игры задонатить со скидкой, поэтому обязательно Заглядывайте, чекайте, например, в тот же Браустерс. Блин, можно задонатить. Обязательно, господа, переходите в лавку Фистера, ибо у него супер приятные цены, да и дядька он приятный. Ручаюсь я за него лично, ссылка в описании. ХВК-30. Как же больно делает эта пушка. Она широко особо никогда не имбовала, но киберы в свое время частенько ее юзали в рейтинге, ну правда недолго, ибо нерфанули данное чудо достаточно оперативно. Вся силушка и убойность как раз таки в крупнокалиберном магазине, у которого сейчас в обоиме 29 патронов или, говоря киберспортивно, в одной пуле 29 магазинов. Кстати, поправьте меня, вроде же в этом магазине было когда-то меньше патронов. Короче, ладно, напишите в комментариях, сет у меня вот такой, он достаточно подвижный и в то же время требует небольшой сноровочки для его украшения. Так что тут поиграйтесь уже самостоятельно, мужички. Например, Прохор играет вот с такой вот сборкой, и она, хочу я вам сказать, достаточно стабильная в плане контроля, поэтому чем черт не шутит, Можете еще и ее протестить. К слову, еще раз спасибо Прохору за подписку на Бусти, да и вообще всем ребятам с Бусти привет. Думаю, похоже, интерактив будем чаще делать, чтобы ребята могли поучаствовать в материалах. Да и как бы еще раз вам спасибо, что поддерживают. И ты меня обязательно поддержи своей подпиской и кулаки чем под данным киноматериалом. Да и в комментариях дай знать, какая пушка из подборка тебе зашла больше всего. Ну а это был Огнянский. Все только начинается. Пойду попробую выспаться.